Теперь, вне зависимости от размера бизнеса, можно покупать по фиксированной цене целевые действия пользователей в Яндекс.Директе, например, заказы на сайте или заполнение заявок, и для этого уже не нужна накопленная статистика. Привет, меня зовут Наташа. Когда полезна оплата за конверсии? Предположим, у вас интернет-магазин, и вам нужно, чтобы реклама приводила к заказам на сайте. Запустив автостратегию оптимизации конверсии с оплатой за достижение цели, вы можете свести к минимуму риск на старте, подбирать креативы, экспериментировать с посадочными страницами и постепенно накапливать опыт. И при этом платить только за совершенные заказы по фиксированной цене. Рекламу с оплатой за конверсии можно запускать в компаниях без накопленной статистики, даже если вы никогда не размещались в Директе. Именно так поступили 5% участников открытого тестирования. Для них это был первый опыт работы с рекламной системой. И опытным рекламодателям, и крупным бизнесам новинка тоже подойдет. Представленный Яндексом кейс сети магазинов-конструкторов LEGO показывает, что автостратегия с оплатой конверсии помогла увеличить оборот интернет-магазина. Несколько месяцев сравнивались автостратегия с оплатой за конверсии и ручное управление. Результаты вы можете видеть на графике. Автостратегия оптимизации конверсии с оплатой за совершенные конверсии. Принесла в среднем в два раза больше конверсии в неделю в РСЯ и на 43% больше в поиске. Доход вырос на 33% на поиске и на 74% в РСЯ. Средний показатель ДРР, доля рекламных расходов по компаниям, снизился на 4% в поиске и на 56% в РСЯ. Эксперимент помог увеличить оборот, доход и конверсии интернет-магазина, а также снизить ДРР. Как это работает? Ничего сложного. Вы выбираете цель для автостратегии оптимизации конверсий. Указывайте желаемую цену конверсии и платите только за целевые визиты, которые случились в течение 21 дня с момента клика по рекламе. Но не забывайте, что для корректной работы алгоритма компании должна удовлетворять следующим условиям. Счетчик Метрики настроен фиксировать не менее 10 конверсий по выбранной цели каждую неделю. Максимальная цена конверсии 5000 российских рублей, недельного бюджета должно хватать на 20 конверсий и минимальный остаток на аккаунте 5000 российских рублей или 3 цены за конверсию или наибольший из этих сум. Система предупредит, если на счете недостаточно средств для получения конверсий по заданной цене. Директ покажет конверсионность целей по всем источникам трафика, что поможет выбрать цель для оптимизации. Подсвеченные зеленым цели, по которым можно получить больше 20 конверсий, желтым – от 10 до 20 конверсий, а вот красным – уже менее 10. И если по нужной цели конверсии недостаточно, лучше указать в настройках цель выше по воронке. Для каждой компании выбирайте одно целевое действие – добавление товара в корзину, заполнение лид-формы, клик по кнопке «Звонок» или то, что вам нужно. В настройках автостратегии укажите обычные или составные цели Яндекс.Метрики – оффлайн-конверсии. Оффлайн-конверсии важны бизнесам с длинным циклом покупки, недвижимость, дилеры авто или у кого, у кого основная работа происходит за пределами интернета, например, СТО. Не забывайте загружать оффлайн-конверсии не реже двух раз в неделю. Как рассчитать цену конверсии для настройки? Используйте советы от системы. Интерфейс подскажет рекомендуемую среднюю стоимость за конверсию. В компании, где уже нужные цели достигались, Директ сам рассчитает среднюю стоимость конверсии за последние две недели. В новых компаниях, где конверсии еще не было, ориентиром будет CPA на логине за те же 14 дней. А со временем в интерфейсе появятся рекомендации с учетом средних данных по индустрии для тех, кто еще не размещал рекламу в Директе. Когда подсказок будет недостаточно, если вы еще не представляете, сколько стоит выполнение нужной цели. Для начала запустите оптимизацию конверсии с ограничением недельного бюджета, но не устанавливайте цену за конверсию. За две недели алгоритм найдет конверсии и соберет статистику, на основе которой вы сможете определить стоимость за конверсию. Если цена конверсии выше ожидаемой, то стоит поработать с таргетингами, креативами и конверсионностью посадочной страницы. Следить за конверсиями поможет отдельный отчет. Подробнее о настройках модели оплаты за конверсии и автостратегии оптимизации конверсий читайте справки. Кстати, управлять ими можно через API-директа или Коммандер. Подключайте оплату за конверсии, тестируйте ее возможности и делитесь с нами впечатлениями. А про наш опыт использования стратегии мы расскажем вам в следующих роликах. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!